Не бараны, а обыкновенные козлы. Варежки, носки и платки из шерсти которых, к слову, ценятся не меньше, чем овечья. Посмотрите, как шаствуют козы. Впереди козлы с большими рогами. Причем, если это было бы, например, овечье стадо, все равно его вели бы козлы. Так получается, что у козлов есть инициатива и понимание, куда они идут и зачем. А у овец и баранов такой инициативы нет. Поэтому стадо баранов всегда управляется козлами. Вот такая теория стадного движения. Так устроен мир. Причем не только козий и овечий, но и человеческий в том числе.